Здравствуйте, дорогие друзья! Сравнительно недавно в работе психолога с клиентом появилось новое направление или новая техника, или новая методика, которая начала очень быстро набирать популярность. Это направление называется или методика называется «Работа с метафорическими картами». Особенность этой работы в том, что она считается, в общем-то, доступной для восприятия, но я думаю, что об этом поподробнее вам расскажет наш гость. Я вам с удовольствием представляю Аиду Галиву. Аида ⁇ коуч, психолог-консультант и специалист по работе с метафорическими картами. Аида, здравствуйте. Добрый день. Еще подскажу. Аида уже не первый год занимается метафорическими картами, работаю с ними и уже стала автором своей собственной колоды, которая вот не так давно вышла уже тираж, можно сказать, и так. Да. Здравствуйте еще раз, Аида. Да, да, Давайте, люди. да, и а, обо всем по порядку. Почему, сначала скажу, почему эта тема стала актуальной для нашей mm -hmm. передачи. Потому что, как я всегда говорю, мы стараемся развинчивать какие-то мифы, какие-то неправильные представления, какие-то представления, инфо-цыганские, да, о том, что, как работает той, тот или иной Инструмент в психологии, да, и поскольку вы в этом смысле уже став автором колоды, можно сказать, что экспертом являетесь. Вот мы поэтому и пригласили вас, и будем сейчас вот все по порядку разбирать. Итак, вообще давайте с термина да? Метафорические, Метафорические ассоциативные карты. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, давайте разберем. Но если для начала просто а, решим, а, к чему это относится вообще, да, эта методика. А, это асоци... а, метафорические ассоциативные карты относятся к проективным методикам. А, самые первые проективные методы появились давно, неизвестные. Это пятна Рorschха и тест Люшера, цветовой тест Люшера. А, и Сейчас метафорические карты еще относятся и к картерапии, но на самом деле они и вышли из, mm -hmm. да, из этой сферы искусства. И от этого уже как бы нам легче будет отталкиваться. Да. То есть, что Из чего состоит сам термин? Да? Метафорический, метафора. Что это такое? Это некое образное и насказательное сравнение двух предметов или явлений на основании каких-то схожих признаков, которые не называются в открытый. Но с метафорой мы знакомы с детства. Да? Все сказки построены на образном мышлении, на метафоричном, mm -hmm. да, каком-то таком архетипичном на ну, да, другое. Да. Mm -hmm. То есть, ну, например, самое элементарное, мы говорим, жизнь это некий путь, да, по которому мы идем, встречаемся с какими-то препятствиями, а, там, есть крутые повороты, склоны, спуски, да. то есть, ну, вот, все как раз очень так образно, метафорично. Ну, образность, да, образность нашей речи, образность нашего восприятия, это как раз и есть метафоричность. И дальше ассоциативные основана на этом принципе работы нашего мозга, что когда мы видим когда некий образ, какое-то явление, что-то, у нас сразу автоматически, как бы, бессознательно возникает некая ассоциация, исходя из нашего, естественно, предыдущего какого-то прожитого опыта. И ассоциации, они у всех индивидуальны то есть вот, например, образ а, там, беременной женщины, да? а, то есть у всех людей вызовет какие-то разные ассоциации и, соответственно, разный эмоциональный отклик на эту картинку. То есть для кого-то это так будет что-то очень светлое, теплое, такое радостное. Если женщина, например, был какой-то негативный опыт, она потеряла ребенка, естественно, эта карта будет у нее будет вызывать не соответствующую реакцию, то есть и слезы могут пойти, mm -hmm. и еще что-то. Вот. Но есть такие образы и метафоры, они как бы об, ну, общие и понятные для всех, да? вот. То есть, когда мы видим, например, какой-то образ птицы, да, это про легкость, про полет, про что-то такое, про творчество, фантазию, да, может быть, про душу, вот что-то про такое. Вот. И... Есть метафоры, которые очень многослойные, то есть э, они подразумевают под собой очень-очень много разных интерпретаций. Но интерпретация всегда только человек, который видит, потому что это именно возникает его поток ассоциаций. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну давайте вот сразу, mm -hmm. а, по потому даже вот вы рассказали, что такое метаф метафорический, ассоциативные. Интересный. Теперь карты. То есть мы в буквальном смысле видим, что карты — это в буквальном смысле карты. Это буквально колоды да, карт, да, да. в которые собраны картинки. На картинках какой-то, как правило, либо предмет, либо сюжет небольшой. Угу. И вот этот как раз сюжет и является для конкретного каждого человека некой ассоциацией, связанной с его личным опытом переживания, личным опытом жизни. Совершенно верно. Угу. То есть И смотрите, насколько я знаю, эти колоды бывают тематические и универсальные, да? Так? Да, они бывают, да, то есть универсальные. Но вот здесь вот, например, У -у -у. такая колода, вот спектр карты. И здесь мы видим изображение животных, да, например. А тут фотографические, да, Это фотографические У -у -у. карты, да. А, могут быть какие-то памятники, рисунки, знаки. Вот. То есть это вот просто небо, У -у -у. вот. То есть они универсальны, они подходят под работу с практически любым запросом, с любой тематикой, с любой сферой. То есть, ну вот животные, да, угу. осенние листья, ну тоже такая вот универсальная метафора, да, с чем угу. у нас ассоциируются листья клена, там, 1 сентября, да, что-то такое. Ну но но, даже смотрите, да, вот у каждого человека да. будет опять-таки свое, то есть, да, то есть, вот это вот очень интересно, идет карта. следующий слой, то да. есть, за общим за... Такой... Общепринятым восприятием, да, восприятием сказать, ну, еще лежит угу. мое, как бы, естественно, угу. мое личное. Вот mm. я-то здесь вообще на сочетание белое, белое с синим обращаю внимание. Mm -hmm. То есть это как бы говорит о том, что 100, сколько, человек, сколько людей будет смотреть эту карту, столько разных Совершенно восприятий не, будет. Да. Поэтому, собственно говоря, эта методика, ну, в принципе, как любая, наверное, творческая методика, она уникальна, потому что работает конкретно, психика конкретного человека еще этот метод называют путеводителем к бессознательному вот об этом скажите Да как Почему? раз вот хотела да, mm -hmm. то есть когда мы за общепринятым принятой какой-то формулировкой интерпретации видим свои собственные это и есть цель. да? то есть дойти именно до своих собственных э, интерпретаций. Ну, uh -huh. нас как специалистов помочь человеку uh -huh. с помощью техник, есть техники работы с картами, то есть это а, методология а, этого как бы подхода существует, то есть свои именно разработанные для каждой колоды отдельно, ну, точно так же есть э, техники, ну, либо универсальные есть какие-то э, специальные вопросы, которые позволяют именно, именно нащупать вот эту ниточку и прийти вот к этим глубинным, именно ассоциациям, mm -hmm. глубинным слоям, э, зайти, зайти именно вот в этот бессознательный слой. Mm -hmm. а, я, мне нравится эта идея о том, что... Uh, у человека есть все ответы на его вопросы, и карта это такой способ обратиться к этой внутренней вот такой вот мудрости. Ну, вот. К тому uh, я, которая все знает. Которая все знает, да. Uh -huh. вот, то есть этому есть разное название. Мне очень нравится вот этот вот такой термин внутренней, глубинная, сердечная, душевная мудрость. Uh -huh. называют. Вот Мудрость uh -huh. нашего сердца. Uh, но да, чтобы туда попасть, Нужно пройти некие барьеры, потому что всегда есть а, оценка, всегда есть критика, всегда есть какое-то недоверие. Mm -hmm. То есть здесь вот карты как раз позволяют нам и построить доверительный вот этот, этот вот контакт, а, и позволить человеку создать вот это пространство, чтобы ему было а, безопасно и интересно погрузиться вглубь себя. Вот. Угу. И здесь, наверное, вот мне прямо сразу хочется почему-то перейти к сравнению с другими видами карт, да, гадальные карты, карты Тару. Вы с языка забрали. Вот. То есть в этом случае, с чем мы имеем дело, когда люди хотят обратиться в гаданию, да, то есть найти какие-то такие подсказки, они больше опираются на что-то вовне, то они да, мнение вот этого человека. Ну, человека, да, задать, да, либо да. вот там э, какого-то знания, да, что-то какого-то там такого, какой-то силы или еще ну, чего-то. Немножко мистики хватает. Да, да, чуть -чуть. да, что-то да, что такое. А, и тогда а, больше фокус на том, что извне мне как бы вот... Говорят. Под, говорят, угу. подсказывают, угу. и я, исходя из этого, уже, значит, принимаю какие-то решения. А карты же идут в другую сторону, они, они не дают никаких, то есть нет ни у одной карты, нет это, э, Конкретного прописанной значения, интерпретации. Как да, да. Вот вам попало яблоко, это будет uh -huh. вот это, вот, uh -huh. значит, там, uh -huh. э, ну, еще какие-то там другие намеки на что-то uh -huh. реальное в жизни. Нет, это так не работает. Карты идут в обратную сторону, позволяют именно к своей обратиться к своей мудрости и начать доверять этому, что я угу. на самом деле, меня что-то внутри ведет, и я эти подсказки слышу, но вот карты, они как бы еще мне и помогают, но ну, больше вот идти угу. в доверие, больше опираться на это, на мое внутреннее, чем У -у -у. на внешнее. То есть, по большому счету, говоря о том, что это карты, это колода, мы а, так, бессознательно человека заставляем вот, ассоциативно приходить вот, к этому устойчивому убеждению, что карты, колода ⁇ это вот, всегда гадание. Да? Действительно, много общего, но... Вы очень правильно заметили, что гадальные карты вот в том виде, в котором мы привыкли, или там кто-то пользовался, это внешний, собственно, контроль. Mm -hmm. И человек действительно с каким-то запросом как к психологу идет только не к психологу и не к специалисту с метафорическими картами, а для того, чтобы она с помощью карт помогла ему, значит, а, а чаще всего дала конкретный ответ, что да, делать человек в той или иной ситуации. Mm -hmm. И в этом как, бы, как, как раз и есть драматическая ошибка. Он идет не к себе, а уходит от себя. В метафорических же картах специалист, вот вы, например, делаете все для того, чтобы человек проводить, человека проводить внутрь себя. И, ну, давайте вот прям а, на деле. Я очень хочу попробовать на именно вашей авторской колоде. А, и давайте сразу скажем, что здесь есть два способа, да, mm -hmm. открытый и закрытый, вот об этом, потому что я сейчас буду выбирать, каким способом будем вытягивать карту. То есть, два способа, в открытую и в закрытую, достать карты из колоды. В основном, конечно, все техники, методики, они прописаны для того, чтобы доставать карты в закрытую, вот, и здесь а, срабатывает не, некий такой элемент, а, ну, во-первых, интереса, uh -huh. а, доверия вообще самому процессу, да, а что, что выпадет. А, и когда мы предлагаем все-таки, например, в каких-то случаях в открытую а, достать карту, но это либо а, идет по технике, по, по методике, uh -huh. так положено, но в открытую, Например, когда нам важно разобраться прямо с эмоциональным состоянием человека. И ему тяжело прямо сейчас определить, что с ним происходит. И тогда он выбирает для того, чтобы просто... Как диагностический такой тест. Да? Ну, и то тогда есть... он, да, из всего многообразия он выбирает и говорит, сейчас мое состояние вот да, или состояние в этой ситуации больше похоже на это. Когда вот. человек в именно да, с тем, чтобы да. описать свое состояние, да, можно карты верно. переложить, да. он выглядит. Когда Я очень вот сильная тревожность, очень сильный контроль, mm -hmm. и тогда, возможно, если человек достанется в открытую, он ну, не пойдет да, в это, ему будет сложно, то есть ну, он будет тревожиться из-за того, что, возможно, это ну, не та карта, да, еще что-то он пойдет не... в закрытую, Да, сказать. да, что У -у -у. это не отражает то, что сейчас он чувствует. У -у -у. Поэтому, чтобы снять вот это просто напряжение, мы можем предложить в открытую, они работают точно так же. То есть У -у -у. из всего потока вот этих вот форм, цветов, человек выберет то, что сейчас ему будет отражать его У -у -у. состояние. У -у -у. И, а это нам и важно. Вот. Поэтому прям принципиально идти, что доставайте только в закрытую, uh -huh, такого нет. Uh -huh. Но если между людьми, между клиентом и специалистом доверие, то, uh -huh. конечно, я предлагаю достать uh -huh. просто в закрытую с определенным запросом. Uh -huh. То есть здесь важно сфокусироваться, именно свое состояние на, настроить на тот вопрос, который сейчас беспокоит. Вот, вот это очень важный да. момент. Давайте еще раз вот на нем сконцентрируем Дайте. внимание. Вот у меня... Есть желание а, посмотреть карту. Я должна четко сформулировать для себя запрос, угу. то есть вопрос, который, с которым я хочу обратиться к себе не да. к картам, а к себе. Да, да, да, С помощью карт. Я должна немножечко так чуть-чуть эриксоновского гипноза в отношении себя применить, да? то есть настроиться, настроиться на то, да? чтобы сейчас будет какое-то такое важное действие. То есть угу. это вот не, не вот так вот. вот. Да, да, Немножечко атмосферу какую-то нужно внутри себя создать. Да, да. И потом уже, когда ты чувствуешь, что ты готов, да, вот это внутреннее какое-то согласие вот этого достигнуть, или в том случае, если ты его не достигаешь, говоришь, я не могу, давайте открыто. Я не могу сосредоточиться, давайте открыто. Да, можно попробовать да? и так, и так. У -у -у. Потому что всегда работа... Э ну, любая терапевтическая работа, это всегда такая, ну, такое исследование, да, то есть можно поисследовать, и так попробовать, и так попробовать. Uh -huh. То есть здесь нет прям таких же жестких каких-то рамок. Uh -huh. вот. То есть важно, чтобы постепенно, постепенно, все больше и больше проявлялся вот этот как бы внутренний интерес. То uh -huh. есть и внутренний вот это вот... А, ну, потребность, опять-таки, должна быть решить свой вопрос. Ну, то есть, это что-то должно такое быть, что мне реально нужно на это какую-то подсказку получить. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Все, я пока вы говорили, я уже вошла в это состояние, я сформулировала свой запрос и готова уже да. но и... если а, а, отработано а... все-таки да, медитативное да, да. какое-то состояние, вы чем будете. Но э, если нет запроса, то есть самое элементарное, а, что можем сделать, что с картами хорошо работает, а, это а, именно такая диагностика своего эмоционального состояния. То есть что сейчас с моими эмоциями, можем посмотреть вот как бы на поверхности, что, например, в глубине. То есть если прям нет такого объективного какого-то запроса про угу. жизнь, про какую-то угу. сферу, то можно просто поисследовать свое состояние. И карта это очень хорошо как бы mm -hmm. демонстрирует. Но я сразу... Ну ладно, давайте. Я потом ага. открою секрет. Ага. Хорошо, хорошо. У меня сколько раз я и училась, когда и пользовалась, у меня всегда ощущение чуда, потому что каким-то совершенно поразительным образом это, может быть, к самореализующимся пророчествам относится, к тому самому феномену. Но у меня всегда попадаются именно те карты, которые мне... давайте достанем, а я потом скажу секрет как раз относительно этого. Хорошо. В этой колоде значит, два вида карт. Здесь вот такая синяя рубашка. И здесь изображение, и здесь в основном один образ, одна метафора. Это птица э, в разных ее проявлениях. Э, в полете, вырывающаяся из клетки, в стае, э, прорывающейся сквозь бурю. Э, вот у меня такая карта, мне попалась. Ага. По-моему, она невероятно красивая, эта карта. Ну, я тут мельком посмотрела, не все, конечно, красивые, но моя, естественно, самая красивая. Зря, что ли, я ее вытащила. Но для меня вот она отвечает, конечно, на мой запрос, отвечает вот в той части, которая, моя часть, которая боится идти туда, куда хочется. Вот эта карта говорит, не бойся, вот я так слышу. Иди туда, все будет хорошо, ага. потому что угу. здесь э, очень много свободы, воздуха, здесь много света, энергии, угу. причем в области головы. Ну, то есть, как бы, интеллект в этом плане мне не будет мешать, я так понимаю. Ага. Но ну, для меня это так. И опять-таки, можно же по-разному смотреть, как будто это небо, а может быть, это море, а может быть, это облака, а может быть, это э, вихрь какой-то песка какого-то. В общем, на нее можно... Удивительно, действительно, карта. На нее можно смотреть до бесконечности до бесконечности смыслы. Вот еще лайфхак приятный. Mm -hmm. Если вы действительно пришли на работу с, с метафорической карты, то я рекомендую сфотографировать эту карту, mm -hmm. выбранную, mm -hmm. да, mm -hmm. для того, чтобы потом сравнить изменившееся состояние. Вот как я себя чувствовала, и что я видела в начале, когда только достала эту карту, и она ответила на мой запрос. Ну, не карту уж, конечно, мы сами себе ответили. Да, да, да. И спустя какое-то время, что изменилось в этом состоянии? Вернее, изменилось ли оно? Mm -hmm. Изменилось ли не только состояние, а что-то в жизни ответило ли на вот тот самый да, запрос? Да, да. Очень красивая карта. Так, ваш секрет. Сейчас а, э а еще можно... А, да, еще вторая да, есть. Вторая полоска. Да, да, да, да. <свят> да. То есть <свят> она с, такой, с розовой рубашкой. И здесь уже некие, они тоже метафоричные, <свят> да, послания, то есть такие многосмысловые, чтобы тоже каждый увидел свой смысл. Вот, тоже предлагаю достать как дополнение В каких-то колодах В основном всегда это только изображение Но бывают колоды и с картинками с, ой, Со словами, с некими посланиями И это могут быть просто слова Какие-то ценностные Например, любовь, дружба, тепло там Еще что-то, забота да? Какие-то такие ценностные вещи Либо могут быть какие-то глаголы Либо такие прям Приз, призывные какие-то фразы, то есть там иди, смотри, делай, то есть вот, ну, в зависимости от контекста карты, естественно, то есть подбираются. Вот. Ну, здесь вот а, угу. такие более. Тоже закрытым способом. Да, я закрытым вытягиваю. способом, да, такие так. ресурсные послания. Но это прямо ровно туда, куда я и задавал свой вопрос. Узнавай, называется подсказка. Узнавай себя, узнавай других. Себя в других и других в себе. Это очень... Тонко подмечено. Один из наших первых гостей, который был в этой передаче, доктор Воробьевский, говорил о том, что смотря на других, мы видим себя. или как Не зря же существует фраза «красота в глазах смотрящего». Рано или поздно ты увидишь, что разъединенность иллюзорна. Мы одно, и каждый день встречаемся с самими собой. Прекрасно. Очень, как вам сказать... Наполняющий для меня mm -hmm. это, mm -hmm. Mm -hmm. но сразу вспомнилась такая ситуация. Я вот оставлю, не буду вкладывать в колоду, чтобы сфотографировать свой вариант. Mm -hmm. Сразу вспомнилась вот такой кейс. Женщина очень умная, очень развитая, очень образованная. Была необходимость в обращении к психологу, и психолог предложил метафорические карты. Вот, потому что, ну как бы были разные Пробы в разных uh, подходах, ничего не работает. Ну, вот клиент говорит, мне ничего не подходит. Uh -huh. Вот метафорические карты. Да, было как бы... Да, давай попробуем, было... Ну, и на этом все закончилось. То есть женщина, клиент, вот uh -huh. не состоявшийся, собственно говоря, сказала это все ерунда, детский сад, ну, о чем ты говоришь? Ну, это же детский сад. Ну, вот такое, вот да, такое было Такое отношение. может быть, uh -huh. Да. И... То есть не всем подходит все-таки. Да, да, то есть здесь, я опять-таки повторю, здесь очень важно, чтобы а, человек шел в это как вот в такое немножко, а, как а, в игру. То есть здесь все-таки мы больше работаем с таким внутренним состоянием вот этого такого а, исследователя, да, такого заинтересованного, угу. такого, а, ну можно сказать, какой-то какой дезинтересованной детской части, можно сказать, да, ну, потому что интересно же, ну, как, что выйдет, какая картинка, что я там увижу. Mm -hmm. вот. и вижу. и здесь еще может быть момент, э мы же не знаем дословно, что вообще, ну, как бы происходило в этой ситуации, да, что у человека, возможно, просто сработало какое-то сопротивление, защита, защита, защита какая-то, mm -hmm. да, а недостаточно, может быть, было доверие со, со специалистом. Э, здесь тоже это возможно. А недостаточно, возможно, сейчас просто у человека на данный момент ресурсов, чтобы идти в это внутреннее исследование. И именно поэтому человек не отказался на первом этапе, мне это точно не подходит, этот детский сад, mm -hmm. а только тогда, когда получил карту, которая, видимо, я, это гипотеза, заставила его увидеть в себе то, что он боится увидеть, mm -hmm. да? да, и да, он да, к этому да. не готов. Да? Поэтому да? сказал, я дальше не, не пойду, не сработала пойду, вот да. та самая. Да, Такое да, да. тоже возможно, естественно. И что тогда? А, тогда, во-первых, в работе с картами можно в любой момент остановиться и сказать, что мы можем вернуться к этому в конце нашей консультации, на следующей консультации или тогда, когда вы будете готовы. Вот. Uh -huh. а, мы, но мы, тем не менее, к, мы возвращаем это человеку, мы акцентируем внимание на том, что... А, вот, немножко анализируем, да, что произошло, что сейчас, вот, как вы себя чувствуете, во-первых, что с вами происходит, да, а, и а возвращаем, что в, вот, в какой-то момент... А, произошло, вот, ну, произошла такая остановка. И здесь мы можем, например, успокоить человека, если чувствуем, что какие-то эмоции, что сейчас не обязательно прям в это сейчас идти исследование. Вот, то есть мы можем это оставить. Вот. И, ну, как бы нормализовать его немножко. <да. связь> то есть, если мы видим, что это сильные какие-то чувства там пошли, человек говорит, нет, я, ну, отрицает, например, <связь> не идет дальше. Вот. И говорим, что... Но здесь, кстати, возможно, еще и немножко нужна какая-то mm -hmm. подготовка, рассказ, вообще рассказать об этой методике, если человек первый раз, чтобы mm -hmm. то есть вот тоже немножко чтобы снять. Не вот была э... прямая да, да, с да, да, да, да, снять вот этот вот это вот это вот это. немножко напряжение, mm -hmm. то есть рассказать, что это такая проективная методика, она давно используется психологами, психотерапевтами, вообще очень многими специалистами и работают и с детьми, и с подростками. То есть, ну, чуть-чуть такую немножко дать информацию. Uh -huh. Чтобы человек человека uh -huh. было другое отношение к, к тому, uh -huh. что, ну, что будет сейчас происходить. Правильно но. ли я понимаю, раз уж мы коснулись сложных клиентов, что метафорические карты это еще может быть и подспорьем когда человек ну, не готов, хочет, то есть у него наболело, он, вот, ему uh -huh. нужна помощь, но вот этот страх пойти в себя мешает. Вер вербальному, ну вот прогова проговариванию вот это вот страшных вещей каких-то о себе. Да, совершенно верно. То есть а, точно, почему, например, это хорошо работает методикой с детьми, да, им а, сложно что-то передать словами, особенно описать свои эмоциональные состояния свое, да, и вообще, например, описать ситуацию. Но ребенок хорошо с помощью картинок, а, с помощью каких-то образов может а, поведать о том, что ну, что сейчас с ним происходит или что произошло. Но и точно так же это работает с взрослыми, То есть если человек очень сильно погружен, ассоциирован с какой-то ситуацией, в которой он был или сейчас находится, ему сложно разобраться, то есть с помощью, вот, здесь же картинки как отдельные кадры выступают, да, и он может просто свою ситуацию вот, раскадрировать, можно сказать, mm -hmm. вынести. И, например, разложить Вот здесь мои эмоции, чувства Здесь по факту вот ситуация вот такая Здесь мои эмоции, а здесь мои мысли По этому поводу И что mm -hmm. я буду делать То есть это уже вносит ясность Вот, mm -hmm. то есть таким вот образом mm -hmm. Понятно Вы обещали чудо Не чудо, я хотела раскрыть Секрет небольшой Да, да Это опять-таки, исходя из моего опыта Из моей работы, да uh... Я вижу, что иногда На самом деле вообще не важно, Какую карту, из какой колоды Достает человек э, Карту uh -huh. Потому что э, То, что сейчас хочет как-то Быть высказанным, проявиться То, что сейчас меня беспокоит То, что болит или наоборот как ну, вот, да, Какое-то творческое Какое-то такое да, зерно Что-то хочет прорваться оно ну, Все равно В какой, какую бы карту не достань я все равно вижу то, что ну, вот, через что сейчас это выйдет. Mm -hmm. Вот, вот mm -hmm. это вот какая-то mm -hmm. моя внутренняя проявится, вот эта mm -hmm. вот часть. Mm -hmm. вот. То есть, по сути дела, это так. А давайте зрителям подарим еще один секрет о том, как правильно формулировать запрос. И mm -hmm. здесь я говорю, наверное, о том, что... Запрос должен быть не про Петю, Васю, мужа, сына и так далее. Да? Вот как правильно должен быть сформулирован вот этот внутренний запрос? А, запрос должен касаться непосредственно человека. То есть там должно быть местоимение я. Я, да, да. Что там, ну, первое идет вопросительное слово, что, как, каким образом, угу. там, дальше я, мне. Почему? Почему, да, да. Для как чего? Будет, да. Как? Угу. Вопросительное слово, угу. дальше я. Или, например, дальше идет какое-то глагол, да, там, что мне делать, каким образом мне поступить, например, что мне мешает, например, да, то есть если мы воспринимаем какую-то ситуацию как развертывание вот, какого-то пути, то мы можем исследовать, что на этом пути мешает, а можем да. исследовать, что на этом пути помогает, то есть найти ресурсы. Вот. Uh -huh. То есть получается, смотрите. Ну, и, сейчас, минутку. Uh -huh. И работа с состояниями, то есть если важно разобраться. То есть очень сильно эмоционально как бы, человек заряжен, то есть находится в какой-то ситуации, mm -hmm. да, чувства, эмоции мешают принять какое-то mm -hmm. решение, либо вот прям есть метание между или-или, то тогда вот, значит, что какое мое эмоциональное состояние поможет мне решить ситуацию. То есть mm -hmm. что вот с моими эмоциями. Вот. Ну, опять-таки все Обо мне, про mm -hmm. меня. Только но... про меня. Только про того да, человека, который да, сидит да, сейчас да, здесь да, в кресле. Да, Тогда да. получается, что, допустим, у меня вот здесь, вот в этой паре, какой-то глобальный запрос. Да? Mm -hmm. Я на него ответила, условно говоря, мне сказали... Сама я себе сказала. Все время оговорками мне сказали. Как у нас мигическое... Магическое Я сама себе разрешила, сказала, все нормально, давай двигай. Дальше на этом же может не заканчиваться. Я же могу следующую карту вытянуть, Совершенно допустим, верно. уже с опросом. А что мне на, что мне мешает так ну вот пойти туда, потому что мне нужно обращаться к метафорическим картам, да, вот не хватает самого да. внутренней. И здесь можно, например, обратиться вообще к другой, другой колоде, колоде. совершенно <с верно, То есть есть такая фишка, можно работать с одной колодой и на 100 разных запросов, а можно как бы взять очень много колод, 100 колод и работать с одной сферой. То есть... Тут вот такое uh -huh. многообразие творчества, как, как угодно. То есть есть специалисты, которые достаточно 2-3 колоды. А... Для кого-то очень важно, чтобы были угу. разнообразные образы, разнообразные метафоры. То есть вот если вот, это, например, колода, личные границы, здесь картинки ситуативные. Тут, например, мужчина и женщина да, сидит, а здесь бабушка смотрит в окно. Здесь дети перетягивают канат. да, И здесь это колода про личные границы. То есть угу. здесь всегда какое-то угу. взаимодействие. Взаимодействие. В любом да. Да, да, да, да, угу. да. Если запрос, например, на взаимоотношения какой-то uh -huh. конфликт или uh -huh. а, кризис или какие-то ну, недопонимания, еще что-то да uh -huh. а, то и это не обязательно связано с, с, с сферой отношений в семье uh -huh. да? то есть картинки на самом деле они как бы они универсальные. То есть получается, вот у нас же сейчас студийная ситуация, и я как бы не говорю свой запрос вслух. А в случае, когда идет реальная работа с, психотерап с психотерапевтом, с, со специалистом МАК, этот а, запрос озвучивается. И, соответственно, из этого, исходя из этого опроса, подбирается колода, следующий этот ответили, дальше глубже идем, другая колода. Психолог помогает подобрать ту колоду. Вот давайте вот тут вот еще. Я знаю точно, что есть колоды вот про отношения, да? Да, вот мы начали и немножко ушли в сторону, да, да. Есть универсальные, и здесь вот, например, спектр карт. То есть здесь нет специфики, да, вот мы опять-таки говорили. То есть здесь вот именно такие образы, какие-то вот знаки, да. И это практически с любым запросом. Есть сейчас, мы говорили про личные границы, это уже более специфический, то есть запрос на отношения. Uh -huh. Потом очень большая, значит, получается, группа карт, это ресурсные метафорические карты, то есть... Что такое ресурсное? ресурсные? И вот эти вот карты, с которыми сейчас вы работали, послание души, они тоже ресурсные. Так и сказали. Да, то есть это те карты. Напомнили. Да, напомнили, вдохновляют, поддерживают. Они дают возможность именно соединиться с этими своими какими-то ценностями, с чем-то очень важным внутри себя. И почувствовать именно, вот да, есть даже такая колода, она называется «Внутренняя опора». И почувствовать эту внутреннюю опору внутри себя. Кстати, когда мы готовились к этой передаче и немножко заторопились, именно эта колода упала, у нас рассыпалась по полу, а поскольку мы торопились. Поскольку мы метафорические мыслим, мы думаем, не просто так упал да, а да, именно да. внутренняя опора. Торопиться не надо. Вот так работает мир вот, бессознательного. Вот так он подкидывает все время нам какие-то знаки. Внутренняя опора – это следующий мой шаг. Давайте. Угу. Уже взяла? Угу. Ах, какая прелесть! Да, и вот о чем это, да? Так, бабушка с дедушкой, очень старенькие, такие прямо... Как это, прям милые такие сидят и тортик едят на скамеечке в парке. Но это про очень счастливую старость с близким человеком, про сохранение детства до да, буквально до старости, про умение позволять себе до старости все, что мог позволить себе в детстве, и про очень такую близость здоровую, очень приятная mm -hmm. такая грех, mm -hmm. очень согревающая. Ну да, и тут э, думаешь о том, а если рядом с тобой такой человек? Естественно, да, сразу да. первое, что приходит в голову. И вопрос возникает, mm -hmm. и как прямо сейчас можно привнести это в свою жизнь, чтобы не ждать а, да, вот этой скамейки. и, и да, да, а переводить в реальность. Получается, mm -hmm. что это ресурс, и каким-то образом сейчас он мне может помочь. То есть это а, что-то, да, какое-то мое, возможно, состояние или... Какая-то, может быть, потребность В общении с каким-то конкретным человеком mm -hmm. Я могу сказать, что Чтобы позволить себе вот такими бабушками Дедушками быть, нужно очень много Работать <laughs> в более раннем возрасте Над собой, над отношениями Над своей жизнью mm -hmm. Mm -hmm. Но работать и получать удовольствие Все вместе, yeah. прекрасно mm -hmm. а есть какие-то еще более специальные вот колоды, я вот почему зациклилась на женском, потому что я видела эту колоду, прямо она вот прям вот для женщин, про... у нас же э, очень много женщин, к сожалению, которые ну, не прошли инициацию, не проснулась женщина в них, там девочка все еще да, живет внутри, очень такая вот неразвитая. Не вот эта колода, она прям вот только про женское, да? Специфичная. Таким... Ну да, то есть это уже как бы узкие, угу. специализированные такие специфичные колоды. А, но на самом деле их применение гораздо шире То есть, если вот прям затрагивать а, мужские и женские колоды, mm -hmm. то есть женские колоды, ну, условно женские колоды, они хорошо работают и с мужчинами, потому что а, образ женщины, то есть это тоже важно, ну, да, да, мы тоже прорабатываем. И Своё точно так же мужские женщины, да, к женщине, да, да, мужскую, да моя, ну, руку. как бы для мужчин тоже uh -huh. там моя внутренняя женщина, моя там в, в моей жизни женщина, мама там есть, да, жена, mm -hmm. кто-то там, uh -huh. а, бизнес и все прочее, то есть что угодно можно тоже через эту метафору рассмотреть на самом деле а, если мы говорим ну, вот про женский, то есть это а, много колод женскими образами, женскими состояниями, про женскую идентичность, ну и дальше тоже про мужскую идентичность, про мужскую силу ресурсы именно мужчин, да вот, да, то есть есть прям, mm -hmm. то есть создаются именно такие вот хорошие авторские колоды, mm -hmm. вот, и большими издательствами тоже te, te, выпускаются такие колоды. Есть запрос на, <coughs> на такое исследование именно вот этой части, да, то есть mm -hmm. нашей, как mm -hmm. сказать наших внутренних частей, мужской uh -huh. и женской, uh -huh. именно этой идентичности. Uh -huh. Uh -huh. Еще я слышала о том, что можно даже с помощью колод метафоризма МАК, коротко, коротко МАК называют, поработать с психосоматикой. Есть такой опыт у вас? Я сама лично с этой темой не работаю, uh -huh. но да, есть колоды по работе с психосоматикой, Опять-таки это же работа с нашим внутренним эмоциональным состоянием, mm -hmm. поэтому в принципе можно работать не только такими узкоспециализированными картами, mm -hmm. а с любыми картами, которые позволяют исследовать наши эмоции, мысли, поведение. Ну вот. То есть в этой ситуации, например, может прийти клиент, говорит, я беспокоен своей болезнью. Вот через болезнь можно тоже выйти, да, на состояние, на… Угу. Так? Я да, правильно понимаю? Да, да, да, да. Угу. да. Еще одна система карт – Таро. Вот она чем отличается от метафорических карт? Таро, они вот где-то между гадальными, для меня, например, и маг. Ну, Таро вот – это посередине. гадальные, да, Таро – это гадальный карты. Гадальные у карты. них есть, да, определенные интерпретации, но… Насколько я знаю из моего ну, как бы, личного опыта и знакомства с этими картами, там очень важно, кто является проводником. Ну, то есть как бы потому специалист, что зависит специ, специалисты, да, потому угу. что много зависит именно от того, во-первых, какой. Таро бывают очень разные. Mm -hmm. То есть именно какое Таро, какой школы, и от этого будет зависеть интерпретация непосредственно вот этого расклада. Mm -hmm. ну, то есть и расклады разные, и интерпретации разные. Ну, то есть все-таки, как в гадальных картах, там а, за, каждым, за каждой mm -hmm. картой да, закреплен определенный mm -hmm. образ, определенная ассоциация. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, то есть это более да, жесткий да, вариант. Да. Понятно. Да. Да. Mm -hmm. Вот еще. Вот, кстати, по поводу а, интерпретаций. А, несколько раз точно я слышала о том, что а, даже среди обучающихся психологов, расскажите мне, что когда клиент, который вытащил карту, спрашивает у психолога, а что вы здесь видите mm -hmm. про меня? Вот про это расскажите. Карта принадлежит смотрящему. Да, совершенно верно. Но мы даже вот затронули немножко. Угу. Здесь важно именно рассказать, что, что это за методика, прям буквально в двух-трех словах, угу. и рассказать, что мы будем делать, что именно важно, вы достанете карту, и именно вы сами будете ее исследовать. Я вам буду mm -hmm. помогать вопросами. Я не даю интерпретацию. Mm -hmm. Я могу дать, но это будет обо мне. Mm -hmm. Ну, как бы, э, моя картина мира. Вам зачем... А, ну, вам вот, за... а вот <laughs> зачем вам нужна моя картина мира, если вы ищете ответ для себя? Для себя. Да. Вот получается, то есть я могу... То есть я должна, или как? Я проговариваю э, свою карту от первого лица. там, Ну, условно mm -hmm. говоря, да? Mm -hmm. Я... Вот так вот я беру ее к себе, вот так вот и прыгаю, я птица. Ну и дальше там, да, что мне приходит в голову. Я лечу туда-то, я такая. То есть я рассказываю от себя первым. Нет, не обязательно. Мы а берем как... карту, и мы ее исследуем вообще. Нет, просто. это как вариант. Я же могу а, так да, совершенно верно. Вот Если прям вы так... сразу угу. ассоциировали себя с этой птицей, угу. да, вы прям так и рассказываете, что... Я лица... птица, и тогда я как бы, ну, условно говоря, перевоплощаюсь в эту птицу, лечу туда в соответствии с моим запросом, куда мне хочется лететь угу. на самом деле угу. внутри. Вот тут, имею ли я моральное право все-таки сказать, поскольку вы человек, который пользуется моим доверием, я вам доверяю как специалисту, мне все-таки интересно ваше мнение. Можете ли вы как специалист сказать, что если бы это была моя карта, для, для меня она бы означала следующее? Или это вообще категорически недопустимо? А, я так думаю, что... <кх> Этим можно пользоваться в каких-то исключительных случаях для того, чтобы немножко, возможно, в каких-то вопросах расширить а, варианты. То есть... Мне кажется, в тех случаях, когда идет поиск вариантов решения вот в какой-то вот ситуации, вариативный, чтобы немножко угу, добавить, угу. но я бы все-таки сделала это не так напрямую, что если бы это была моя карта, я бы вот так. Все-таки я бы позадавала вопросы. Я люблю вот, вопросы, вопросы задавать, да. Больше такой коучинговый подход. То есть дать возможность человеку внутри себя вот это все поисследовать Давайте пощупать, а как это вот... То есть обратить mm -hmm. внимание на детали. Или если человек очень ушел в детали, наоборот, попросить его посмотреть в общем картину. А если бы а, эта карта была... Ну, если бы мы ее сейчас а, дорисовали, то mm -hmm. что бы вы добавили? То есть, ну... Все-таки угу. помочь человеку, чтобы он ушел в свои ассоциации, угу. чтобы угу. он нашел там свою метафору. Там... А как насчет того, что если бы вот вы все-таки, я, я сейчас до, до, докопаю это вас до конца, потом оставлю в покое, что если бы все-таки вас попросили, и вы бы на это пошли, не было бы это тем, что вы ну как бы подсвечиваете со своей. Точки зрения человеку то, что он может быть и не увидел. Вот подсветить. Вот здесь тонкая грань, да. потому что можно просто, как бы человек, передать ну, некие свои угу. ну, про... проекции, да. проекции. А с другой стороны, а, можно поделиться а, с, с точки зрения того, как я вижу относительно это запросы клиента. Угу. Не все-таки, если бы это была моя карта, угу. я не, бы не да, так, не так. Да, а угу. что... Выслушав вас и восприняв как бы, вот uh -huh. запрос, и то, что вы достали эту карту, о ней рассказали, у меня возникают вот такие вот мысли, чувства, ну, как бы вот такой uh -huh. ну, например, uh -huh. такой вот образ или такое послание возникает. Uh -huh. вот. Просто как вот то, что приходит uh -huh. э, в ответ на ну, вот сейчас на работу клиента. Uh -huh. Вот uh -huh. так, да, так мы можем работать. Поняла. Еще два момента остались, которые нужно тоже обратить, на которые нужно внимание. Есть категория людей, с которыми Маг не работает вообще. Ну, наверное, психическая норма должна быть. Ну да? да, это как соответственно, минимум. да, да, да, да. Это mm -hmm. даже как бы. И, и что еще? И еще что? Все? Вот прелесть метода в том, что у него вот такая большая применяемость как раз. Да. И с детьми можно, да? С тоже детьми можно, с детьми, mm -hmm. с подростками. И здесь, опять-таки, я прям сделаю этот упор. Здесь mm -hmm. важно именно, чтобы человек был в доверии. Mm -hmm. То есть если есть доверие, мне кажется, к клиенту, не принципиально сегодня вот мои карты достали или порисовали угу. или полепили то есть если есть реальная прям цель найти угу. для себя какое-то решение да или облегчить свое состояние и угу. если я пришел в пространство вот как бы человек специалист которому я доверяю то то есть это угу. Ну и опять-таки, то есть это может вообще просто методика кому-то подходить точно так же, как и вообще просто вся психотерапия, то есть для кого-то uh -huh. она будет полезна, для кого-то нет, у кого-то свои способы как бы, решения своих вопросов, да, своих каких-то затруднений, поэтому точно так же, как и к любому методу в ну, в психологии, в психотерапии, в арт-терапии. То есть да. кто-то mm -hmm. хорошо, например, прорабатывает эмоциональное состояние через движение, через танцы, а для mm -hmm. кого это... у таки кого такая склонность к арт-терапии. Mm -hmm. Да, да, да. Вот да, смотрите, да. вот, допустим, пришел клиент, который говорит, да, я, он, вы у него в доверии, он все нормально, да, я хочу попробовать. Достал карточку, ну, вот, допустим, не это, а вот эту да, и говорит, ну, условно говоря, ну, что... Бабушка с дедушкой сидят на скамейке, торт едят, и что? Угу. Понимаете? Да. Вот такая будет реакция. Это защита? Или это вот как раз то, что не подходит этот метод человеку? А, да, возможно, защита, возможно, не подходит. Мы, тем не менее, дальше мы же идем через вопросы, через исследования. Угу. Вот. И... А... Опять-таки, важно прям возвращать здесь и сейчас. То есть если мы видим, что человек и на вопросы тоже отвечает с трудом, uh -huh. мы можем прям так спросить, что сейчас происходит. Ну, вот, Внутри да, состояния. Да, uh -huh. Что по факту. Вот. вот, кстати, еще хороший момент я вспомнила о том, что, наверное, маг хорошо будет работать с травмой. Да, Когда... да есть колода прям отдельно созданы для проработки травм травм потери, вот. достаточно хорошие, сейчас не скажу название. Mm -hmm. И это именно отдельное такое направление, mm -hmm. то есть для специалистов, которые работают Странный. с темой горя, mm -hmm. да, и вот mm -hmm. этих всех mm -hmm. травм разного характера. Mm -hmm. вот. Понятно. Mm -hmm. Хорошо. Да. Ну и последнее, наверное, мы скажем о том, что... Вернее, вы скажете, конечно. Возможно ли а, самому, вот, не имея психологического образования, а, запастись там двумя-тремя колодами какими-то базовыми и использовать их для, для самопознания, саморегу... саморегуляции? Да, я, я рекомендую своим клиентам, и на обучение у меня тоже есть обучающий курс, для специалистов и для неспециалистов. То есть есть люди, которым реально интересно все, что связано с каким-то вот творчеством. да, То есть они рисуют, что-то сами создают. И интересен вот этот мир метафор. И очень легко идут и эмоционально вот в это исследование. Да? И... Важно только выбрать колоды, опять-таки, вот, либо они, чтобы были универсальные, либо очень хорошо, чтобы они были ресурсные. Uh -huh. И важно, чтобы была хорошая инструкция с прописанными техниками, методиками. И для исследования именно своего такого состояния вот, на момент здесь и сейчас, что со мной происходит, чтобы разобраться, это очень хорошо для того, чтобы ну, войти в какое-то состояние вдохновения угу. потока. То есть можно, например, это очень любит женщин вот эти вот утренние послания, то есть для себя угу. достать, а что сегодня, например, меня будет наполнять, что сегодня меня будет вдохновлять, в чем сегодня моя сила, что сегодня такого я могу привнести. Да, mm -hmm. что могу создать. То есть ну, вот с разными совершенно вопросами, запросами. Да, кстати, такой был как раз рассказ из небольшого кейса. Клиент после того, как поработал с метафорическими картами, одну ресурсную колоду купил, и каждое утро начинает, поскольку она ресурсная, каждое утро начинает да? вот с этой карты, и каждое утро понимает, что вот, ага, а у меня вот этот, оказывается, ресурс еще есть, а вот, оказывается, здесь я могу. Это очень тоже наполняющее и Работаем-то да, тут мы с бессознательным, а наполняемся энергией мы вполне так себе на физическом да, уровне. Да. Важно просто если есть сонастройка вот с этим инструментом, то, конечно, мы сами для себя просто, естественно, можем это применить. Хочется сказать, что, наверное, людей, которых ну, может такой попасть, сказать: у меня нет никаких творческих способностей, у меня нет воображения, наверное, таких людей нет у которых нет вообще никаких творческих способностей. Просто в жизни были какие-то ситуации, которые каким-то образом схлопнули этот поток, закрыли его, и вот с помощью вот этих карт можно в себе вот этот поток по чуть-чуть от ручейка к речке, к морю и к бесконечному водопаду можно открыть. По крайней мере, это то, что нам дается от рождения и чем мы можем совершенно спокойно начать пользоваться. Да, не, да. Ну, не, может быть, не так просто, как, как это говорится, но это очень благодарное дело по дороге к себе, пути к себе. Совершенно верно. Прекрасно. Bien. Я думаю, что мы сегодня достаточно много рассказали о том, что работают метафорические карты, как работают метафорические карты, что это такое. И наши зрители теперь знают, что в Казани есть такие специалисты. Вот Аида Галиева, в частности. И э, я вам очень желаю пользоваться этими картами и получать удовольствие и эстетическое, и эмоциональное от того, как это работает. Открытие в себе, от... ощущения вот эти вот, особенно, когда только начинаешь с этим работать. Это удивительно. Это действительно чудо. Mm -hmm. Ну и спасибо, что были сегодня с нами. Берегите себя. До новых встреч. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. До свидания.